Две техники выполняйте, дышите утром и вечером, делайте вот это дыхание по патрулу Далкару. Второе, дышите в живот, садитесь, ноги расставляйте дышите в живот, чтобы живот выпирал и, во-первых, помолодеете, во-вторых, вот этих чокнутых состояний не будет. И третье, медитация, с открытыми глазами утром сидите и смотрите на одну точку время засекаете и старайтесь о чем угодно можете думать что угодно можете делать но смотрите в одну точку пока слезы не пойдут не шевелитесь руками там не чешитесь вот если делать первое-второе хотя бы, или первое-третье, то 100% через месяц будет другое состояние. Также выполняйте практику, я радуюсь, потому что я встала, я радуюсь, потому что мне нравится, что я встала, я счастлива от того, что я поела. я счастлива от того, что почесалась, вышли после ванны, я счастлива от того, что я после ванны и так далее. Вот это все увеличит вашу психическую энергию.